Привет, меня зовут Андрей Никифоров, и я практикующий врач-диетолог, и уже 10 лет помогаю людям снижать вес. И знаешь, я решил запустить новый формат а, общения с тобой, это называется диетолог в холодильнике. Да. И здесь мы говорим не про теорию, здесь мы говорим про практику, про те практические вещи, которые да, есть вот в нашей жизни, как раз таки в нашем холодильнике. Ведь то, что мы едим, то и определяет то, как мы выглядим, определяет наше здоровье и наш Вес. И сегодня у нас первый выпуск, выпуск, он будет посвящен жирам, да, сколько, когда, зачем, какие жиры будут лучше помогать нам снижение веса, и соответственно, если тебе эта идея нравится, то лайк, подписка, ну и комментарий, все это приветствуется. Итак, тема жиров, тема жиров, она такая кругольная в теме, да, снижения веса, потому что... А, то есть люди, которые совсем обезжиренные диеты, да, обезжиренный творог, все обезжиренное, то едим только жиры, да, все, давайте там, в бекон, в бекон в яичницу. Я считаю, что и тот, и тот вариант не совсем будет нам а, по душе и по здоровью. Почему? Потому что, когда мы жиры убираем вовсе, очень сильно страдает наша гормональная. Система, особенно у женщин, особенно у женщин, да, вот здесь-то у нас появляется куча проблем в плане здоровья, и желчекаменная болезнь, и выпадение волос, да, и гормональные нарушение, которые я сказал. Если мы идем в сторону перебора жиров, да, то есть, допустим, это вот кето-диета, то есть масса примеров, когда а, все-таки люди изначально с да, не очень здоровым телом а, на кето-диетах себе усугубляют многие заболевания поэтому здесь тоже не рекомендую, нужен баланс, нужен баланс. Я за то, чтобы сохранить в рационе жиры, да, это могут быть животные жиры, да, которые мы потребляем в виде мяса, а, соответственно, в виде яиц, молочных продуктов, это растительные жиры, да, это нерафинированное масло, вот здесь у меня вот прям целая моя коллекция нерафинированных масел, я вообще фанат а считаю, что обязательно нужно их использовать. И такие дозаторы люблю для того, чтобы красиво и элегантно добавлять их в салаты. И знаешь, тут вопрос, сколько добавлять. Вот если мы говорим про животные жиры, то здесь нужно быть внимательным, потому что, коль я хочу снижать вес, к примеру, и хочу избавиться от жиров, то по этому счету я должен понимать, сколько я их потребляю, и в балансе питания их учитывать, да, в этом, соответственно, и заключается моя работа, чтобы подсказывать, как этот баланс питания выстроить. Но если говорить про растительные жиры, то вот здесь вот я совсем против подсчета от этого КБЖУ, высчитывания, сколько я сел и так далее, потому что растительные жиры но это на самом деле польза польза да там у нас и омега и витамин d и прочие прочие полезные вещества поэтому давайте мы их сохраним давайте мы их сохраним допустим я вот взял да, холодного отжима маслица добавил туда розмарин заправляю салаты ну и почему зачем я должен их будут как-то подсчитывать смотреть сколько я их съел да это качественное масло, оно стоит поэтому мы его добавляем но столько столько мы съедим так ведь Поступай так же причем, храни это масло правильно, потому что, соответственно, очень часто на упаковке написано «хранить в холодильнике». Вот сегодня задание, проверь, пожалуйста, а вот твое масло нерафинированное, да, которое мы в салат добавляем, как ты его хранишь? А, потому что очень часто хранят его где-то в а, таких вот в кухне, да, в шуфлятках там где-то, вот в гарнитуре, а почти все масла нерафинированные лучше хранить в холодильнике. У меня вот дома есть обычное рафинированное масло, да, его мы добавляем, чтобы жарить, ну, а эти, соответственно, качественные, дорогие масла мы используем для того, чтобы есть их в сыром виде, да, где-то в виде салата, может быть, в негорячую кашу добавлять, то любит. Также у меня а, дома есть масло а, рыбий жир, да, то есть жир, а, это, соответственно, полтора. Обычное масло, как в Советском Союзе, на ложечку, в прием пищи, как источник Омега-3, да и полинасыщенных жирных кислот. Это прям такая привычка привычка. Вот, если говорить про животные жертвы, то в основном это у нас, да, сливочная масса, 82% ГОСТ, где-то яйца, о которых сделаю, думаю, отдельный выпуск, выпуск, да, ну и соответственно мясо. Окей, okay. вот такой вот а, рацион, такой арсенал а, масел в моем рационе у диетолога, и я рекомендую тебе тоже вот главную мысль услышать, не уходить в крайности, не есть только жиры, потому что часто мы жиры с тобой получаем еще и в кондитерских продуктах, да, но это тоже отдельный выпуск должен быть по этому поводу. Вот, есть у нас растительные масла, да, есть животные, и мы их, соответственно, употребляем столько, сколько необходимо нашему организму. Теперь у меня вопрос, слушай, а в комментариях прошу тебя написать, во-первых, как ты хранишь масло, да, в каком месте, в холодильнике или на кухне, вот в ящиках, и тема, тема встреч, вот, соответственно, любопытно мне узнать, а что будет тебе рассказать в таких вот наших встречах, небольших, коротеньких, да, буквально практика, без там теории, а как это вот у практикующего диетолога дома в холодильнике, ну и, соответственно, уж какие-то интересные вещи тебе расскажу, чтобы ты могла снижать вес а еще эффективней спользую для здоровья и, соответственно, делал это максимально комфортно. Договорились? Все, лайк, подписка, тема от тебя, ну и про массу. На этом все. До встречи, поговорим о полезностях в следующий раз о тех, которые ты напишешь. Пока.